Маш! Маша! Всё нормально, да? А -а -а -а -а. Твою больной человек, а? Я вот это возьму! Маша! Можно я возьму камень? Ну вот это. Маш, все хорошо? А сейчас я поставлю. все нормально, да? Маша. А! Ты, Маша, мне все кино испортила. Так же. все начиналось.